Я как обычно включаю камеру и ничего не делаю. Ой, бля, ой, бля. Опять этот гадон. Дебилоид малолетний подойди. Ч бать? Видишь этот пир опять к нам приперся? Так вот, держи, косарь. Спасибо, батяня. Держи, косарь, и отдай его ему. Держи, косарь! Слышишь, лошара! Ты куда Вот ты лох, блядь. о тебя, петух!